Привет, товарищи! Сегодня расскажу про рам. Мы уже где-то в сторисах проскакивала история, что мы прибиваем к нему компрессор. В общем, изначально была задача, Максим пришел с такой просьбой, прикрутите мне компрессор. Я купил компрессор, прикрутите мне компрессор к автомобилю. Осмотрели то, что он купил, и выяснилось, то, что этот компрессор к этому мотору но не к этому автомобилю. То есть такие моторы устанавливались еще в Chrysler 300C. И концептуально он такой, но есть некие свои особенности. Поэтому нам для установки компрессора сюда пришлось много переделывать. Сделать дополн... ну, не дополнительную, а основную крепежную плиту. делать основную крепежную плиту. Сюда. Мы с... отсканировали э, эту часть двигателя, когда не было компрессора еще установлено, не было плиты, отсканировали часть двигателя, отдельно отсканировали компрессор. Э -э... Была нарисована модель вот этой деталюхи крепления, потом она там была исполнена вот уже в алюминии, и сейчас мы начинаем макетно, так скажем, прибивать, подбирать крепеж, какой куда будет. И устанавливать это все там длинные ремни, располагать по тому, как это э, располагать так, как будет проходить ремень через все эти шкивы, устанавливать дополнительные ролики, кронштейны. Сейчас, сейчас происходит э, изготовление крепежа интеркулера. То есть, вот в этом месте мы придумали расположить водяной интеркулер. Он будет э, он будет находиться в этом месте. И вот это он. Точнее, это его макет. Примерно его размер. Делаем наряду со, со сканом, как мы делали сначала. Также используем вот старые технологии, которыми мы всегда, в принципе, пользовались. Это изготовить макет из картона для того, чтобы понять, где, что, куда будет опираться, какие нам размеры нужны а, Вот это непосредственно сам кронштейн, на, на котором будут еще стоять дополнительные подушки То есть такие предварительные макетные ласки вот. а, В итоге будет водяной алюминиевый компрессор изнутри из алюминия, точнее И не компрессор, а кто? Интеркулер Интеркулер, Интер да, будет также дальше пойдут работы со впуском-выпуском. Тут пайп пойдет сюда, тут пайп пойдет сюда, тут фильтр. Ну, короче, еще много работ. Но один из интересных моментов, мне кажется, это создание вот этих крепежей и самой этой железяки. Так, также, чтобы эта вся система работала, а именно водяного интеркулера, принцип его работы Всем что... Сжатый горячий воздух поступает в кулек, и в кульке он должен охладиться. В кульке фронтальном, стандартном, он охлаждается за счет потока набегающего воздуха холодного. Здесь у нас будет, грубо говоря, водяной интеркулер. Это значит, что он будет охлаждаться жидкостью. Воздушный поток горячий будет охлаждаться жидкостью. Так вот Чтобы эту жидкость охладить, нам нужен еще один радиатор. Эта жидкость по магистралям пойдет в радиатор, который будет дополнительно установлен здесь спереди перед основными. Находиться он будет вот здесь. Он еще на стадии разработки, доработки, установки и так далее. Но... Примерно в вот он будет находиться здесь. Возможно, он будет чуть ниже. Сейчас идет тоже там некое макетирование, расположение, подсчет этого всего а, и так далее. А вот этот непосредственно сам кулек, который мы будем ставить. От него будут отрезаны бачки и изготовлены уже такие такого размера, как нам нужны. И с выходами в те стороны, в которые нам нужны. Илья вот этим у нас занимается. Это вот первый макет кронштейна, э, который он рисовал. Сейчас там уже чистовой макет. Это всяческие его записки сумасшедшего. Всякие втулки, кронштейн. А, вот он еще исполнил кронштейн. Где-то, сейчас я его покажу. Подожди-ка, я его покажу. Илья. Илья! В общем, это вот это. Это вот это было нарисовано. Рилка там на бумаге сначала делает, потом картонки, потом отдаем на лазер. Изготавливается подобная железяка И сращивается дальше там, с другой конструкцией, каким-то образом. Не знаю, как это он там делает. Но... В общем, грубо говоря, на этом столе процесс... Как это все происходит? От задумок, чертежей, эскизов точнее, чертежей и потом уже в готовые детали это со временем превращается примерно так.